я вас приветствую друзья мои на своем канале с вами Ольга Арзуманян как вы уже, наверное, знаете и очень многие знают о том, что я работаю со дня основания фонда взаимопомощи World Money, Это 17 декабря 2019 года. Зарабатываю только у нас в фонде. Руководитель и основатель нашего фонда это Денис Салагуб Работаю честно, прозрачно и платежеспособно. Стартовали мы всего лишь с одной площадкой. Она так и называется World Money. А на сегодняшний день у нас даже появилась инвестиционная. Игра России, где вы можете инвестировать и а, собирать свою прибыль. Плюс а, еще добавлены 7 площадок. Итак, у нас на сегодняшний день у нас 8 площадок. Причем уникальных. Есть очень хорошие закольцовки, где работая всего лишь на одной площадке, вы пассивно получаете доход с остальных площадок. Я сегодня хочу вам, ребята, рассказать и показать именно две площадки, которые вам принесут огромные деньги. Ведь на сегодняшний день день у всех. Это актуальная тема. Это деньги. Деньги, где взять деньги на оплатить а, кредит, где взять деньги оплатить ипотеку, оплатить коммуналку. Ведь на сегодняшний день очень многие потеряли работу. Я сегодня забила поисковики поисковике в Гугле и спросила, сколько сегодня, на сегодняшний день ищут работу в интернете. Ребята, мне Google выдал более 50 миллионов людей, ищут работу в интернете, заработок, дополнительный доход. Я, конечно, была в шоке. И вот я сегодня вам хочу по Показать именно на двух площадках как можно здесь у нас зарабатывать огромные деньги. Поверьте мне, я на сегодняшний день заработала и вывела уже себе на кошелек более 2,5 миллионов рублей. И у нас вывод ежедневный. Единственное, что нужно подтверждать регистрацию, вывод и внутренний перевод подтверждать через вашу почту. Это целью безопасности. А платежные системы у нас вывод на Perfect Money и Payet кошелек. А пополнение у нас подключена касса фрей где вы можете пополнить с любой платежной системы вплоть до с карточки сбербанка все условия у нас полностью предоставил для, для хорошей работы предоставляет наша администрация поэтому Просмотрите ролик до конца. Я укажу все свои данные в ролике. Если будут у вас какие-то вопросы, пожалуйста, звоните мне на WhatsApp, звоните на Skype, звоните на Telegram, пишите мне в соцсетях. И вы меня найдете в любой соцсети. Ну а теперь давайте. Я начну, наверное, с площадки Golden Ring. Чем хороша эта площадка? Тем, что здесь очень большие деньги, ребята. И вход на эту площадку составляет 20 тысяч. Вы скажете, что это огромная сумма. Ребята, у нас работают люди, которые, партнеры наши, которые с сборниками сложились по 10 тысяч, купили один аккаунт и работают, зарабатывают вдвоем по одной реферальной ссылке. И причем двигаются очень хорошо. И точно так можно а, на площадке World Money. А, здесь тоже можно сделать сборник и работать а, двумя, а, вдвоем на, а, по одной реферальной ссылке. И вы будете зарабатывать шикарные деньги. Ну и давайте приступим, конечно, теперь к маркетингу. Давайте разберем маркетинг именно площадки, сначала Golden Ring, а затем рассмотрим маркетинг именно площадки World Money. И сейчас мы с вами рассмотрим маркетинг самой замечательной площадки нашего фонда взаимопомощи World Money. Это очень крутая площадка и называется она Golden Ring, Золотое кольцо. В чем ее преимущество? Обратите внимание, рабочих стола всего два. Два рабочих стола, третий зарплатный. Зарплата у нас в каждом столе. И в первом, и во втором, и естественно в третьем. Все идет уже вам на вывод. Итак, давайте будем разбирать, в чем же ее конкретные преимущества. Два семиместных стола. И у вас полностью есть возможность... Управлять своим бизнесом. Вы можете поставить своего первого человека. Второе, это может быть ваш партнер, может быть партнер вашего первого человека. А по маркетингу у нас здесь заложено, что у вас идет реинвест в этот же стол, понимаете? А это сразу, можно сказать, сокращение людей на два раза то есть вам нужно будет в два раза меньше здесь людей. Представляете, насколько вообще это все круто. Далее, что будет происходить? Это встали вы, да, по броне вашего спонсора. Третий человек, это может быть первый партнер, второго человека, ваш. Без разницы, кто бы сюда не встал, третий человек, вы для своего первого вот сюда бронь поставите чтобы он тоже встал свое плечо, потому что бизнес всегда должен быть взаимовыгодным. Встает первый человек, а вам на баланс для вывода 20 тысяч рублей. Это всего-навсего с третьего командного человека. Далее смотрите, что нужно будет делать. Четвертый человек вам приносит двойную выгоду. Это общекомандные, это не то, что все ваши лично приглашенные люди, общекомандные структурные люди. Четвертый человек вам закрывает нижний ряд вашего верхнего места и встает в плечо вашего реинвестного места. То есть двойная выгода, понимаете? А вот пятого под четвертого поставите. И вы же, в свою очередь, по броне вашего спонсора, вы дружите со спонсором, будьте на связи. Вам спонсор поставит бронь, и вы вновь встаете к себе же в плечо уже второго места. Посмотрите на свой стол. В вашей общей команде всего сейчас 5 человек. Вы ушли уже во второй стол. Вы получили выплату. У вас уже внизу у ваших людей стоят 2 человека. Где вы такое видели? Да нигде. А самое интересное, то что как только встанет всего один человек... Это шестой общекомандный. Вы же тоже бронь поставите для своего четвертого партнера, который станет также а, к себе в плечо, и он у вас будет а, во втором уровне для вашего второго места. Что получаете? 20 тысяч на баланс для вывода. Где вы вообще видели в интернете такие возможности? Где в семиместных столах с шестью человеками вы можете настолько продвинуться, что даже и две выплаты умудриться получить? Да нигде, абсолютно нигде нет таких возможностей. И это вам дает возможность крутиться в этом первом столе при правильной расстановке. Три человека вам 20. Три общих команды вам 20. Представляете, да? Какие это деньги. Собственно, получается, что вы только перешли во второй Стол, вы только начинаете его развивать, сюда могут идти по вашей броне ваши партнеры, ваши же собственные реинвесты слушаются вам и идут следом за вами. А у вас опять реинвест в этот же стол по броне вашего спонсора, ваши места здесь просто размножаются. Вы даже только по пути до третьего стола на ваших балансах уже будет у кого 80, у кого 100 тысяч, у кого 120 это все будет по-разному, потому что все зависит именно от расстановки. Понимаете, какие вообще здесь деньги? Ведь в других проектах стоит определенная сумма. Вы заработаете вот столько, столько, столько. А у нас нет. У нас доходы, они вообще без ограничений. Все будет зависеть от активности, от вашего желания работать и зарабатывать. Итак, смотрите, третий встает, первый опять сюда вот к вам станет по вашей уже броне. Вы получите 20 тысяч на вывод, опять же на вывод. А 20 приплюсуется к третьему и четвертому. То есть вот здесь вы заработаете 100 тысяч рублей для перехода на последний третий блок. Вы только пришли еще в третий. Здесь одного подставили, опять двадцаточку-то получили. Да здесь у вас люди встали, здесь двадцаточки сыпятся. То есть вы будете теперь и здесь, и здесь крутиться по 20 тысяч собирать. А на третьем блоке, посмотрите, какое чудо. Первый пришел, это идут люди, следом за вами идущие, плюс еще и ваши реинвесты. Второй встал, а от вас ведь опять вам спонсор поставит, потому что это выгодно. Ренвест к вам же в плечо. Дальше. Третий встал, а вы для первого поставите сюда бронь. Первый придет. Вам 80 на вывод, а 20, обратите внимание, 10 клонов в первый стол World Money, один в четвертый на площадку Payday. То есть, если вы уже там работаете, на этих площадках, в вашу же структуру полетят все реинвесты. Согласитесь, насколько вообще все это круто. Следующий приходит вам 100, следующий приходит вам 100. И на этом дело-то не заканчивается. Ведь у вас реинвесты, вы этот же стол, вы всегда наверху, и вы всегда ставите брони и зарабатываете 80-100-100, 80-100-100, и так до бесконечности, представляете, да? Потому что все вот эти реинвесты, они ползут следом за вами по вашим броням на третий стол, а вы всегда там наверху и готовы принимать эти денежные средства. Ну, согласитесь, круче в интернете вы ничего не найдете. И если только у вас возникают какие-либо вопросы,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 Он пришел к вам, вы тут же получаете 3000 на баланс для вывода, а от вас дополнительно летят еще и два реинвеста. Один реинвест идет к вам же под ваш клон на второй стол, а один реинвест он ставит к вам в первый стол на третье место, и вы получаете еще дополнительно тысячу рублей, то есть вы 4000 заработали. А у вас еще открытый...